Явление природы, несущие угрозу нашей жизни. Добрый день, друзья! Сегодня вторник, а это значит на видеофантазии снова премьера интересного видео. На нашей планете происходит немало природных явлений, которые так или иначе влияют на наши жизни. Среди них есть и те, которые представляют смертельную опасность для человека торнадо, цунами, лавинами и извержениями вулканов все ясно. Но есть такие природные явления, которые на первый взгляд не представляют серьезную угрозы. Однако они также смертельно опасны для человека. Водяной смерч представляет собой торнадо, который начинает развиваться на поверхности воды. Это явление может показаться слабым, но его силы достаточно, чтобы убить человека. Поэтому, увидев водяной смерч, не стоит приближаться к нему. Как правило, водяной смерч возникает в тропических широтах. Тропические циклоны возникают над теплой морской поверхностью и сопровождаются мощными грозами, выпадением ливневых осадков и ветрами штормовой силы. Это природное явление представляет серьезную опасность и может привести к катастрофе. Скорость ветра в этих циклонах может достигать 250-300 км в час, что крайне опасно для человека. Легковоспламеняющиеся ледяные пузыри кажутся обычными и безопасными, однако внутри этих пузырей не воздух, а метан, который может воспламениться. Также метан пагубно влияет на все живое. Ученые предупреждают, что дальнейшие таяния ледников приводят к вскрытию таких пузырей и массовому освобождению метана, который может уничтожить все живое вокруг. Ледяная буря сопровождается сильным ветром и ледяным дождем, который во время бури начинает замерзать, ополакивая все коркой льда. Под тяжестью льда ломаются деревья, рвутся электрические провода, создавая смертельную опасность для людей. Ледяные бури сопровождаются резким понижением температуры при этом человек может не только получить обморожение, но и замерзнуть. Карстовая воронка. Возникает из-за размывания грунтовыми водами почвы или горной породы. Земля в прямом смысле проваливается под ногами. В результате провал может стать причиной серьезных аварий и гибели людей. Герячок. Это долгоживущая прямая ветровая буря которое сопровождается сильными грозами и осадками. Часто ураганы Деречо приводят к наводнениям и масштабным разрушениям, которые являются причиной массовой гибели людей. Гремнические извержения или взрыв озера – это внезапное извержение растворенного углекислого газа из озером. озера. В результате все живое вокруг этого озера задыхается и погибает. Это очень редкое явление зафиксировано всего два раза за последние годы. Оползни. Их способны вызвать продолжительные дожди. Груд разбухает, теряет устойчивость и сползает вниз, увлекая с собой все, что находится на поверхности земли. Если в районе оползни находятся населенные пункты, то серьезных разрушений и массовой гибели людей не избежать. Как правило, оползни происходит в горах. У нас для вас есть еще много интересного и полезного. Всего-то надо подписаться на наш канал.